Поехали. Так, сейчас я включаюсь. А это я. Здравия, здравия. Здравия, пресс-секретарь. Так, ну что мы делаем? А, в общем, первым делом я... Захожу. Я запись демонстрации экрана делаю, так что если вам что-то не видно, mm -hmm. то как бы это не печально. На Ютубе будет все видно. Так, mm -hmm. я вхожу в свой личный кабинет. Mm -hmm. Так, тебе логин свой скинуть в этот. В WhatsApp, да? Давай. Сколько тебе надо -то. Так а, Сейчас скажу Мне тут поднакидали ребята Пока я спал ночь Я в чате объявил Что там нужны внутренние Так 50 тысяч отнять 42 780 45 Получается 7300 надо в общем 7300 да Сейчас я тебе пишу Давай логин. Тогда... Угу. А, так, Ла... Ла Лазина. Так. Угу. Все, логин скинул. Угу. Вижу. Так. так, сейчас сразу, пока ты мне отправляешь, я человеку отправлю. Он мне прислал внутренние, короче, здесь сидел одновременно, как всегда. заодно примером своим показываю, как нужно работать. платежи же переводы клиенту Сбербанка. Так, сколько вов ты говоришь? семь Да, ну да, да, семь триста. Сорок два, семьдесят шесть, 22 четыре Uh -huh. Все, я тебя закинула Благодарю Все, теперь начинаю активацию Так, телефон я выключаю ну, На беззвучный ставлю, чтобы мне не мешали дальше писать видео Так, обновляю Видим, видим видим что 50 тысяч рублей у меня на балансе внутренние Я у Олеси купил внутренний Также вы у других ребят можете внутренние покупать Видим здесь в личном кабинете, что справа у меня есть еще кошелечек На котором отображено 4 тысячи То есть это вот как раз баланс по продаже вот этих франшин для таксопарков но по ним мы чуть позже через несколько минут олеся расскажет я позадаю вопросы потому что я тоже только начал новое осваивать вот это сейчас я просто сразу сделаю активацию но ну, у нас в принципе так и происходит mm -hmm. в команде человек даже не понимает там что он покупает он сначала покупает потому что это классно а потом он говорит ну все давай разбираться как с этим будем работать Поэтому я так же самое сейчас просто покупаю, и потом Олеся мне ответит на вопросы, как это работает. Так, я захожу на раздел «Главное». Потому что тема «Огонь». Да, «Главное». Выбираю, получается, наверное, оплатить целевой взнос. А, партнерская программа по вступления. А, все, вот партнерская программа, пакеты вступления. Франшиза «Макси». А, да? Смотри, сразу вопрос, да, из-за того, что у меня есть уже купленный и оплаченный полностью сто процентов VIP-пакет, франшиза Макси у меня со скидкой 50%, правильно? А если бы у да. меня не было этого пакета, то 100 тысяч я бы платил. Нет, так же для всех партнеров сейчас дается возможность... Не, если 3, я на вот на не май... партнер, ну, имеется в виду, если у меня нет франшизы ни одной вообще, вот я новичок, только пришел, только кабинет зарегистрировал, для меня тоже 50 тысяч будет? Если ты зарегистрировал кабинет и вошел с нами в партнерку, тогда у тебя также есть право купить за, со скидкой 50 тысяч, ну, со скидкой 50%. тысяч. Ну, вот я тебе и уточняющий вопрос задаю. А То есть, через если, да. если я купил за 11 тысяч франшизу, за 44 или за 88, у меня будет 50% скидка. Да, да, Все, вот это вот мне нужно, чтобы люди зафиксировали у себя в уме. А, покупаю, выбираю, купить. Да, человек не купит купить. просто так, если он не в партнерке с нами. Угу. Если он не акционер, то есть это же мы акционерами становимся, первая франшиза. А сейчас франшиза это для таксопарков, чтобы свой таксопар открыть, чтобы система учета работа была, работала, автоматизация и все так, так далее. Бонусы начислялись автоматически. Так, 50 тысяч, подтвердить. Выбираю со внутреннего счета, либо можно, видим, что можно переводом по Сбербанку оплатить на реквизиты ООО ГФУ Рус-центр. Я выбираю со внутреннего счета, так как у меня есть внутренние деньги. Ввожу пароль от личного кабинета. Он защищен звездочками, точечками, поэтому его не видят под запись. Нажимаю «Отправить». Так, отправляется. Видим, что списались с баланса 50 тысяч. Нажимаю «Продолжить». И смотрю, что у меня здесь появилось. Евро долей у меня 55, долей СНГ пока 100. Я так понимаю, требуется немного времени на обработку, чтобы да, у меня появилось да, значит, плюс 200 значит, значит, долей. То есть будет 300 долей. Да. Пользуясь случаем, сразу покажу тем людям, которые там про доли задают вопросы, что уже платится за доли как акционеру. То есть еще не платится а, с абонентских платежей, но платится уже за доли акционера. Вот у меня 100 долей и финансы, заходим в раздел финансы, история переводов. И вот мне на 100 долей, на, на 100 долей, это было какого у нас числа? А вот дивиденды 100 долей, а, вот они дивиденды на 100 долей. 1311 рублей 6 апреля мне заплатили хочу как бы для людей дать такую формулу до да? берем 88 тысяч если это это же квартальная сумма дались да, да. 88 тысяч умножаем на 5 процентов в месяц если ну рассматривать как инвестицию получается так подожди 88 тысяч я считал уже это просто хочу показать на 5 процентов 440 рублей то есть получается 440 умножаем на 3 ну это я посчитал за месяц если квартал 1300 то за месяц получается вот как раз 5 процентов то есть Получается 60% годовых, если в месяц. Если я вот купил VIP-франшизу, даже при сегодняшних обстоятельствах, да, 5% в месяц мне дает таксфон на мою инвестицию 88 тысяч рублей. Ну, не знаю, вот я точно знаю конкретно. В Сбербанке 6,5% годовых на вклад. Здесь в месяц примерно эта сумма поэтому но ну, это все равно выгодно если кто-то разбирается в инвестициях это если вы мало-мальски там что-то шевелитесь а если вы шевелитесь там распространением информации занимаетесь семинары мероприятия проводите знакомите людей с этой информацией ежедневно ну то вот посмотрите у меня в личном кабинете то есть я соточку в месяц зарабатываю как бы особо не прилагая усилий так как вот сегодня мы раз там записали встречу в интернет, выгрузили, и все, и движуха идет. Так, ну, все, с личным кабинетом разобрались, франшизу купили. Теперь у меня конкретные вопросы. Все, я купил, Чем мне, как с этим жить теперь? Радоваться жизни. Смотри, значит, когда покупается франшиза для партнера, для таксопарка, да? Я отправляю заявку вкус личного кабинета для получения личного кабинета владельца таксопарка. Ну, у нас франшиза для э, таксопарка, да, это когда физический таксопарк. И если я партнер, у которого есть зареферальные водители, ну, что значит зареферальные, это те водители, которым я раздавала свой промокод. Mm -hmm. То есть это также отслеживается у нас в личном кабинете, мы это все видим то приобретая франшизу для партнеров, я автоматически уже дополнительно получаю, скажем так, как мы его называем, виртуальный таксопарк. То есть мне не надо этих водителей загружать в личный кабинет владельца таксопарка. Это делают только физические таксопарки, у которых есть машины и водители. Uh -huh. То есть я автоматически получаю свою доходность заказа водителей. Uh -huh. То есть, если у меня, например, лицензия, да, партнерская программа за 11 тысяч рублей, я получаю 2% с заказов водителей, которые находятся в моей системе. Так, секундочку, э, в личном кабинете да, где да. эти инструкции все посмотреть, в каком разделе? Э, смотри, это есть у нас в разделе формы и заказы, можешь посмотреть. Формы и, формы где и заявки? Да, посмотри, там есть получение кабинета владельца таксопарка, отправляется заявка. То есть система отслеживает, что ты купил франшизу и ты имеешь полное право получить кабинет для владельца таксопарка. Ага, Но как вот партнеру, нашел. который не имеет физический таксопарк, он тебе просто может пригодиться там посмотреть, промониторить его, да, то есть быть в курсе всех событий. Ну да, и чтоб таксопарки а, чтобы таксопарки подключать, чтобы демонстрацию делать. Да? Да, демонстрацию. То есть тебе, как партнеру туда этих водителей, которые у тебя есть уже в системе, в твоей, заводить не надо. Угу. Ну, Потому я вот эту анкетку заполню, отдельную путаться. отдельную инструкцию да, по анкетке да, зап... я запишу потом. Угу. Угу. Вот. То есть... От... 2% я получаю с заказов своих реферальных водителей, которые исполняют заказ через колл-центр, то есть мне приходит 2%. Если у меня лицензия, да, партнерская программа, там, 44 тысячи рублей, неважно, полностью она погашена, у меня куплена, да, либо в рассрочку, я получаю 3% со своих реферальных водителей и со второго поколения я получаю 0,3% с заказа водителей. Ну и на обидке у нас соответственно пять 5%, 0,5% на втором поколении и 0,1% это на третьем поколении. То есть это может и таксопарк быть, да, uh -huh. который я подключу, физический таксопарк, и я получаю с их водителей свою доходность. Ну то есть это очень выгодно, при том, что мы когда просчитывали 0,1%, это бывает даже больше по деньгам, чем даже 5% с моих личных реферальных водителей. И я вот вчера школу проводила в Ростове, я прям показывала на цифрах. То есть, допустим, если у меня там 10 зареферальных водителей есть по да, системе, они там выполняют, мы брали даже там не 20 заявок, как в среднем, в принципе, водитель делает, а мы даже делали 10 заявок, ставили, умножали до 150 рублей, ну это средний чек по городу, по Ростову. Uh -huh то, соответственно, там получается довольно-таки достаточно интересная сумма да, по получению дивидендов именно с доходности водителей именно с их заказов. Да, конечно, что ну, получается, правило, если второй? даже да. он 100 рублей заказ отвез, 5% я получаю, со 100 рублей это 5 рублей. Да, Води да. 10 водителей сделали 100 заказов, это у меня 500 рублей за сутки. Да, на сутки. Вот, вот, в месяц у тебя уже 15 тысяч рублей. Это только с первого поколения. Это вот 10 водителей. Да, да, да. Представь, а у кого, допустим, там 100 водителей, 1000 водителей. То есть там сумму другие получаются. То есть всегда показываем, как обычно, минимум. И то даже на это минимум там нормальная сумма получается. Отлично. А где посмотреть э, да. демонстрацию, вот, э, как работает вот этот э, личный кабинет э, для таксопарков? Ну, вот программное обеспечение, презентация какая-то. Есть обзор, его делал Игорь Вороничев, есть в YouTube. Но я, знаешь, думаю, что когда ты его получишь, там его промониторишь, mm -hmm. и уже можно будет сделать тоже тебе видео чтобы ты его показал. Ну, То есть я композиции. вот анкетку сейчас заполню, отправлю, и мне пришлют как бы пароль uh -huh. для доступа к этому всему. Да, с тобой свяжутся, да, и да, дадут тебе пароль, логина от этого кабинета уже. То есть ты там укажешь данные, как ты называешь этот свой таксопарк, скажем так, кабинет. И все с тобой связывается, дадут тебе всю информацию для доступа, и все. И монитор. Uh -huh. Таксопарк «Правовец Сибирь». Я так и знала. Я так и знала. И по реферальной системе. Вот, Вот тоже интересно, да. Вот, допустим, у меня сейчас уже да. есть построенная структура. Какая там рефералка uh -huh. будет, сейчас люди будут покупать? Вот, смотри, значит, 12% получают. Любой партнер, у которого купили франшизу для партнера да, первого поколения. То есть есть у меня франшиза, нет, но свои 12% реферального бонуса я получаю в любом случае, на любом пакете, на любой лицензии. Следующее. На 11 тысячах рублях, кроме 12%, глубины нет. За 44 есть глубина второго поколения, это 8% и 6% третья глубина. Но как она начисляется? Если у меня у самой нет франшизы, то э, а команда, например, второго, третьего поколения у меня купили франшизы, эти деньги я увижу на своем счету, вот что ты показывал ранее. да да, да вот они, у меня 4000 Только я не да, могу они... понять, с какого они поколения, да. вот как их посмотреть, откуда они приплыли. А, нажми просто на, сами, сами на сумму. 000. Нажал, да, он да. меня перевыбрасывает финансовые вот эти транзакции, дебет с кредитом. Что приходит, что уходит. Угу, на финансы, да? Угу. Хорошо, я поняла тебя. Вот, смотри, и получается, эти деньги, они находятся в заморозке. То есть, пока у тебя у самого нет франшизы, то есть они как заморожены вот на отдельном счету. Угу. По заморозке у нас есть периоды, когда эти деньги можно забрать, да, то есть перевести их в актив. Первый период, ну, я сейчас, к примеру, приведу: если я у себя замороженные деньги на этом счету увидела, там, к примеру, в среду то у нас есть бинарная неделя. Да, она у нас начисляется в каком формате? Все, что мы там делаем с пятницы по четверг включительно, в пятницу я уже вижу свои вознаграждения. Здесь мы, чтобы не путаться, точно так же взяли. То есть четверг это у нас как система по начислению. Uh -huh. То есть если я в среду, например, увидеть, эти замороженные деньги, то тогда у меня будет среда-четверг, это раз-период сработал, и с четверга последующий четверг, это второй период, то есть, если я франшизу не купила, у меня эти деньги сгорают с моего счета, если я купила, значит, соответственно, они перешли в актив. Но опять же, уточнение, сгорают да. только со второй, с третьей глубины. С первой да, да, линии да, не да, сгорают, вот даже если у меня счет. нет а франшиза. Двенадцать процентов не сгорают, они сразу переходят в актив. Угу. Сразу. Tudo. Вот. Если, например, я увидела на своем счету заморожены в пятницу деньги, то тогда у меня есть больше период. Это с пятницы аж на четверг. Ну, да? две недели примерно, И с четверга, получается. да, еще четверг то есть получается две недели то есть тут надо за этим как бы просматривать все и также я определяюсь либо либо я соответственно покупаю франшизу чтобы эти деньги забрать либо я не покупаю ну потому что здесь надо понимать насколько она мне интересна да по масштабированию mm -hmm. бизнеса вот и все вот сейчас у нас до конца мар... до конца апреля идет акция да это 200 ли в подарок СНГ Потому что с мая месяца у нас также есть скидка 50%. То есть для партнеров за 50 тысяч рублей у меня весь тот функционал как за 100. Но у меня там уже будет 45 долей СНГ. То есть сейчас вот два дня очень, конечно, выгодны для тех людей, кто любит доли. Долю. Долю. Так, а что с тем, что как бы доли СНГ по обычным пакетам СНГ перестанут продаваться с 1 мая? Это подтвержденная информация? А, сейчас проговорю. По, по многочисленным просьбам трудящихся, ага. активных партнеров, лидеров своих команд были предложения, то есть реально засыпали да, этими предложениями, засыпали, чтобы ставить, соответственно, доли до, ну, на какой-то промежуток времени. Поэтому сделали расчет, и доли у нас теперь есть на рынке СНГ, до декабря уже прописаны. Но понятно, что с каждым месяцем там идет реально уменьшение, но это тоже хорошо, потому что партнер уже видит, что идет уменьшение, то есть не как было у нас там раньше, да, что вот, mm -hmm. все, в следующем месяце мы там не знаем, сколько будет, гиги, вперед по, по коням вот сейчас мы уже четко видим каждый месяц какое количество долей есть в пакете. Да, так что партнерская программа также продолжается. Ну, у нас же еще есть рынок как бы и Казахстана, да, но и СНГ, которым бы также интересно было принять участие в долевой программе. Вот. поэтому вот по многочисленным просьбам в общем партнеров доли были оставлены. Ага, и по Европе, напомни, пожалуйста, в этом месяце сколько по Европе випка, и в следующем месяце, насколько меньше? Вот а, в этом месяце у нас випка получается 250 долей, если у меня за 88, то есть также, да, мы uh -huh. оставили, что было в апреле, и 125, это в рассрочку. Рассрочка также 35 тысяч рублей. По поводу мая месяца... А сейчас стоит вопрос на обсуждение, но думаю, что будет там уменьшение, то есть вот это сейчас будет расписано. Угу. Так, то есть сегодня надо еще купить VIP, ну да, завтра еще крайний день, до 00 часов, надо купить VIP Ну по конечно, Европе. потому что там 250 долей на полном пакете, ты знаешь сам, что это очень выгодно. Да, потому что мы когда там заходили в раз больше. на рынок России, у нас Доходу. У нас уже не такое количество долей было. Угу. Да? Да, ему бизнес такси. Он был всю жизнь. Е-мо, еще даже когда машин не было. Ну, это знаешь, как я говорю, что 20 лет назад мы ездили на такси, что сейчас ездим и будем ездить. Да, Просто меняются вчера технологии. Раз, даже вчера разговаривал, люди говорят: ну потом будут квадрокоптеры. И на квадрокоптерах будут такси. Ну, ну, мне вот зачем, я вот еду отдыхать, да, мне зачем напрягаться там, права, документы, что-то там кого-то. Если я еду просто там отдохнуть, в гости там, да. не заморачиваться там, или я еду поработать. Я еду, допустим, мне ехать два часа в какой-то регион, я еду на такси, я по телефону больше зарабатываю денег, общаясь по телефону, чем заплачу таксисту. То есть, ну, неизбежно, неизбежно это, то есть, не тот, кто сегодня, как бы, понимает эти вещи, он однозначно, ну, по крайней мере, себе инвестицию сделает, вот эту небольшую, 88 тысяч, там, ну, о чем, 50 тысяч, ну, ты можешь, сейчас ты даже, вот я вчера людям писал, я говорю, если даже ты сейчас занят какой-то другой работой, если ты, тебя нету времени заняться, там, ну, с фоном сегодня, но у тебя есть средства, купи, за столби себе программное обеспечение, которое постоянно модернизируется в телефоны, в приложения, на компьютеры, на все устройства, в, в, эти, в планшеты. И оно совершенствуется. У тебя так или иначе, то есть завтра, грубо говоря, тебя уволили с работы, сейчас тенденция... Сбербанк закрывает часть своих подразделений, а, а Азиатский Тихоокеанский банк все встал на колени, обанкротился, люди не могут деньги забрать. Юридические лица, которые работали в нем, вчера, позавчера люди звонили, делают, сделали переводы через, через интернет-банк, угу. а поставщики не получили бабки. То есть, а люди, а предприниматели заказали товары какие-то там, у других у них договор. Uh -huh. То есть они договор не выполнили, под суд попадают. Деньги у них на счету в банке лежали, они перевод сделали, у них чек не выполнено. Ну, то есть вот этот, печати нету, uh -huh. что все, платеж отправлен. И они узнают через Центральный банк, через Агентство по страхованию вкладов, то, что все, банк банкрот. Выведено из банка сколько-то там триллиардов там рублей, и всего получилось у них этой службе безопасности которая занимается вот этим мониторингом агентство по страхованию вкладов и центральную банку всего у этого банка 17 миллионов тормозной для людей по всей россии там по другим странам ну то есть вот такое кидалово везде дикое происходит Люди там миллионы денег на счетах держали. Все юридическое лицо, все деньги на счете двигало там на, в этом. Все, предприятие закрывать Ну все, банк банкрот и предприятие банкрот следом. Все, нету рабочих мест. Я к чему это говорю? То, что до тех пор, пока люди будут надеяться на дядю, они будут постоянно попадать вот в эти трагические ситуации для себя. Uh -huh. Я вот завтра не буду свой таксопарк открывать. Но, допустим, завтра, через месяц у меня какие-то тенденции поменяются. Где-то какой-то работы, может быть, не будет. Изменится время, изменится технология, изменится законодательство. Но у меня будет, вот он, за 50 тысяч купленная программа, которую я могу уже завтра там, взять и начать привлекать таксистов и строить свой таксопарк, то есть свою okay. таксофирму и получать доход. Но я уже сам там хозяин. Сколько хочу, начисляю там чего-то, настройки а. делаю в этом, людей приглашаю, там листовки раздаю, провожу встречи. Все, то есть это реально бизнес под ключ за 50 тысяч рублей. Я прям как будто сам себя уговорил. У меня вчера приезжал парень, и значит на Яндекса 3 миллиона рублей в Ростове у нас стоит. При том, что он говорит, я сначала рассматривала ее купить, ну реально купить, а сейчас же ситуация в Яндексе какая? То есть они берут напрямую прозванивают водителей. То есть вообще сейчас уходят от партнеров, да? То есть через партнеров покольные То есть с... Яндекс То есть собрал по 3 миллиона с тех, кто захотел быть франшизой, а теперь франшизеры поработали, создали сеть во всех городах, и франшизерам сказали «до свидания», Всем спасибо, все свободны. Да, да, да типа да. того. <смех> вот. И представляешь, он говорит, блин, как я, говорит, вообще не попал, вот просто вот в момент времени. А то, говорит, я вообще не знаю, что бы я делал. Я говорю, вот видишь, пожалуйста, вот тебе и ситуация. Вот и все. Помимо что и так в Яндексе происходит непонятно что там, они вот, процентовку, он процентовку там везде. Бойкоты, Кипиш такой, вон Новосибирске там целые вообще происходит непонятно что с Яндексом. И еще и сейчас вот эта ситуация. То есть они кидают партнеров Яндекса и напрямую созваниваются. Сейчас кидалово да. будет много где в традиционном бизнесе. Вот оно просто. Ну, у меня мурашки по коже бегут, но вот, когда мурашки бегут, значит я ну достоверную информацию говорю. Uh -huh. Ну у меня такой лакмусовая mm -hmm. бумажка, mm -hmm. то есть mm -hmm. это я встречу провожу, у меня начинают мурашки бежать. Я понимаю, то есть, что мы о истине разговариваем сегодняшний. Mm -hmm. Никогда моя очевидно, шкура, я... ни... Никогда моя шкура меня не подводила. Согласна. Ну все, я-то теперь уже спокоен, все купил за 50 тысяч, сейчас программное обеспечение получу, поставлю себе на ноутбук. Буду смотреть, где кто куда там что возит, делает. Как мне капают бабосики. Ну есть все, даже тон голоса поменялся уже. Все уже деловое. За 50 тысяч рублей таксопарк. Масштабность бизнеса. Да, да. Что сейчас к любому таксопарку пришел, сказал, вот у вас есть программное обеспечение крутое? Нету. Единый колл-центр есть? Нету все таксопарки под одной крышей есть нету конкуренции все друг друга возят все получают прибыль за каждую сделанную работу свою нет нет 50 тысяч рублей есть у тебя у хозяина таксопарка 50 тысяч рублей до да 100 процентов есть там за день выручку получает все давай покупай и погнали да, а, да, кто-то да. сказал да из каких-то ораторов по поводу объединения людей. По поводу того, что мы сейчас живем в тот век, если, то есть ты объединяешься, неважно по каким ключевым смыслам, там, ну, по здоровью, семьями, там, в бизнесе, ну, не знаю, там... На, на тренировке ходите в один зал, там бассейном вместе занимаетесь. То есть, если вы объединяетесь, вы выживете. Неважно, в каком направлении объединяетесь. То есть, ну, то есть, вы будете впереди всех двигаться. А те, кто друг другу пытается подъесть, подкусить, ножку стула подпилить, чтобы тот упал, колесо проткнуть, чтобы тот не доехал, ну все, они просто в этой системе сгниют, сдохнут там с голоду и так далее. То есть те, кто объединяются, они будут в изобилии. Мне последнее время это слово так нравится ⁇ изобилие прям. То есть не выгода, не прибыль, не богатство, а изобилие. То есть это когда все у тебя в достатке. Здоровье в достатке, в семье в достатке, денег в достатке. Ну, все, что есть, есть. Это, Кислорода в достатке. Это же, знаешь, как я говорю, что всегда, да, в, там, в чатах пишу о том, что в... В команде мы сила, потому что мы когда объединяемся, это мозговой шторм, это энергия, да. То есть мы в объединении, мы помогаем, усиливаем друг друга. Это всегда срабатывает намного масштабнее, чем ты один в поле не воин, как я тоже говорю, ты знаешь. Угу. Вот и все, да. Ну чё у тебя сейчас уже там встреча должна быть? У меня тоже тут дел целая угу. куча. Благодарю тебя за наш сегодняшний продуктивный диалог, за поддержку, за помощь. В кнопочках, в нажимании кнопочек. Нажимание розовых кнопочек. Ну все, тогда давай счастливо, я на связи. Сегодня буду много обращаться за внутрянкой. Давай, я готова всегда, ты же знаешь. И всегда на связи. Хорошо, все, пока-пока. Все.